А он Аим. Он меня может с одного вы, обля. Иди сюда. Вот, пожалуйста, пусть он выйдет, а Он нас видит. Нет, ну блин, ну откуда ты знаешь? Он в доме, короче. это я, спокойно да этот урод в доме это я, да стой, стой, стой, стой я. Он, он, он, он вроде готов, он готов. Тебе идет. Боли. Блин. О, я сейчас в дом зайду, прикрой. Твою-то мать, а. Он в соседней комнате, блядь. Красава, красава. Уважаю. Все, красавчик. Красава, чувак. Просто уважаю тебя.